Итак, значит, леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев. И мы сегодня снова с Ильей будем с вами рассматривать жилой комплекс «Морская симфония». И как обычно, мы начинаем наш обзор именно с территории, которая прилагается к этому району, где находится этот комплекс. И сейчас мы находимся внизу курортного городка. Здесь, как вы видите, обилие зелени. Вообще вся вот эта инфраструктура, отели, вот сейчас они перестраиваются. Здесь отель «Фрегат» волна. Все это изначально раньше принадлежало Адлер-курорту, а на сегодняшний день очень благородно перестраивается в новые пансионаты, в новые апартаментные комплексы с хорошей инфраструктурой совсем. Илья на самом деле живет именно в этом районе. Он нам может, как никто другой, очень подробно рассказать э, кайфы, что здесь есть, именно, какие плюсы, возможно, минусы. Расскажи, пожалуйста. Да, всем привет еще раз. А преимущество данной локации... Это именно ее курортном назначении. Здесь у нас 40 гектаров земли, которые включают в себя парки, вот где мы сейчас как раз гуляем. Океанариум, дельфинари. Различные рестораны стали появляться, итальянские, благодаря апартаментному комплексу Волна, который сейчас у нас строится. Там рядом открылся хороший итальянский ресторан. Да еще какой-то золотой дельфин. Да, тоже недавно Дельчик открылся. То есть, э, инфраструктура самого курортного городка, я здесь живу несколько лет, она с каждым годом расцветает и расцветает. На самом деле, если здесь дойдут руки до пляжа, то это превратится в вторую меритинку. Вы просто знаете, да, что есть проект по переносу железной дороги, она как бы здесь идет, Нет, никто этого не скрывает. Но процесс переноса железной дороги растягивается до 30 -го года. В принципе, по плану он так и есть. И здесь будет просто первая береговая линия, пляжи, кафешки, какие-то ресторанчики пляжные клубы и так далее. Да, место крутое. Во-первых, здесь остановка известия ласточки. Вот она прямо вот, вот здесь, через 50 метров отсюда. Полностью но... ровный район, хочется сразу сказать. Да, совершенно верно, полностью ровный район. До морской симфонии отсюда идти 20 минут. То есть вы можете жить в комплексе, пользоваться ее внутренней территорией, но если вы хотите прогуляться, хотите прогуляться именно зоне то это вот одно из мест на самом деле курортный городок очень много кто недооценивает потому что вот само по себе название оно такое как-то ну не располагает к лакшери да да да да, да, да. то есть курортный городок думаешь что а на самом деле здесь во первых это исторический район он реально ну если начать то как раз таки наследие именно исторической ссср начиналось отсюда ну, мертинка это болот было а здесь да. именно как раз таки все санатории построены и здесь 4 и через дорогу 4 и парки, скверы, прогулочные зоны, то есть все без всяких проблем, пожалуйста. Мы сейчас с вами еще сходим к пляжу, посмотрим, как он выглядит, потому что пляж, что около Морской симфонии, что здесь, он одинаковый. Мы его посмотрим, а потом уже с вами пойдем в комплекс, посмотрим его внутренней инфраструктуры. Вообще, именно этими стартами обзоров мы вам показываем инфраструктуру самого района, чтобы вы, когда уже приехали в Сочи, понимали и сказали мне, Макс, я смотрел твое видео, мы с тобой вместе прошлись по району, ты показал нам всю инфраструктуру, и вы уже... Потом спокойнее сможете выбирать объект, зная, что здесь есть по соседству. И мы с вами сейчас проходим на пляж через подготовительные работы. Ребята готовятся к сезону, делают здесь какую-то кафешечку. Квас, лимонад, там еще что-то. здесь, я думаю, будет очень вкусно. И вот оно море. Здесь достаточно широкая полоска. Если в мае приезжает грейдер, все уравнивает. Да, но ну мы с вами, конечно, видим последствия после шторма. Немножко тут какую-то корягу вынесло. Это все курортному сезону, естественно, приберется. Но если вы как бы знакомы с курортными городами, сапсерфинг. то вы прекрасно будете понимать, как это все выглядит. Да, много, на самом деле, антуражных мест на сегодняшний день. Там в Сочи рождается таких тематических. Вот сапсерфинг, пожалуйста, можете... Блин, народу на пляже прям достаточно, ну, для не сезона много, да, загорает. На улице, чтобы вы знали, сейчас 16 градусов. Как бы не тепло. Ну вот, Топы, пришли лицо, посмотреть... Занес кафешку, он ее вход был. Если вы вдруг не слышали, я говорил про то, что Шторм занес кафешку за зиму. Немножечко здесь нагреб. Поэтому грейдеры каждую каждую весну приезжают в мае, вот это все разравнивают, делают аккуратно, то есть пляж как бы он длиннее. По инфраструктуре района, я думаю, вы прекрасно понимаете, что здесь есть пляж, здесь есть кафе, здесь заходят рестораны. И, на самом деле, очень много сейчас этих апартаментных комплексов стартует по цене от 800 тысяч. От 700. От если 800. Мы, от 800. И если мы, например, возьмем фрегат, сколько стоит сейчас фрегат? 850, 900 и до миллиона доходит. А моне? Моне также от 800 до миллиона 200. Весна уже от миллиона двести, а вторая очередь стартует от полутора. Но если вас интересуют именно апартаментные комплексы, то знаете, что здесь через дорогу есть новый стартовавший объект. Называется он Нескучный сад, и там цена... Ну, мы согласовывали некоторым людям по 450, так, но 550, средняя цена 550-600, да. То есть он находится вот в этой же самой зоне, только через улицу Ленина. А вот еще жилой комплекс «Корона» стоит. Он, как у нас один человек в команде говорит, оставляет неизгладимые впечатления. И мы с вами, наверное, все-таки сходим, как-нибудь его еще посмотрим, снимем на него обзор, потому что он действительно достоин внимания на сегодняшний день, учитывая, что вот эта вся локация действительно выросла в цене. Если он вам сейчас как бы интересен, исходя из этого обзора, то вы можете обратиться, у нас там есть ряд предложений, мы вам их можем показать, но обзорчик будет чуть позже, он оставит и на вас тоже незладимое впечатление. Я предлагаю двинуть уже, наверное, в саму морскую симфонию. И уже оттуда тогда дальше продолжить. Ну все, да, едем. К сожалению, мы не сняли с вами дорогу, потому что мы с Юи тут же заболтались. И подъехали уже к жилому комплексу ⁇ Морская симфония ⁇ но на подъезде камера включилась. Значит, Морская симфония имеет в себе первую, вторую очередь. И первую очередь. Вот здесь. Вторая очередь состоит из четырех корпусов. Первая из трех корпусов Позади у нас находится же такая Касабланка Если интересно, знаете, у нас там тоже есть предложение а На самом деле морская симфония Включает в себя действительно большую инфраструктуру То есть есть перекресток Есть магазин какой то там хостоваров То есть в принципе все, что нужно Есть не выходя из дома Первая необходимость и даже второй и третьей необходимости Это все можно купить Море находится у нас через дорогу вот там На самой территории Я думаю, что вот Илюха у нас больше расскажет Потому что он Тайфуют от него максимально. Расскажи, пожалуйста. Да, я просто когда-то работал в этом комплексе в отделе продаж давно. В общем, 4,5 гектара земли. А на территории у нас 7 детских площадок. Практически между каждым домом есть. И наверху еще есть отдельная детская площадка. А баскетбольное футбольное поле, теннисный корт. Тренажеры прямо на улице, воркаут-зоны. А здесь планируется дальше открыться детский садик, ресторан. Частная поликлиника Все это в проекте, все это сейчас доходит до ума Сейчас людей запустили на ремонты Сейчас как сделают все ремонты, как начнет народ жить Естественно, зайдет коммерция Ну вот то, что ты перечислил, уже зашло Так сказать, на первых этапах А вот, собственно, теннисный корт Можно остановиться и показать Вот помнишь, я с Витей разговаривал вот, футбольное поле, а следующий теннисный корт ну, Пойдем, вот машину прямо оставим Здесь посредине Благо, пока еще не так много народу ездит мы с вами просто проедем дальше по территории, а пока здесь по посмотрим. Плану, по плану здесь должно было быть два теннисных корта, но застройщик решил сделать все-таки отдельное футбольное поле, а то оставить под баскетбол и волейбол. И вот один теннисный корт. Ну на самом деле вполне себе, то есть даже если мячик улетит как бы недалеко. Здесь очень удобно, то, что здесь тенет за счет деревьев и вам здесь будет не так жарко. И ты не мешаешь при этом, если занимаешься спортом, то есть не дома у тебя находят вот здесь. То есть он прям в сторонке находится И теннисный корт, и вот этот вот маленькая. Ну футбольная, конечно, площадка такая Там один на один, если только играть Она прям крайне маленькая Ну нет, теннисный нет. корт как бы размером, Ну полноразмерный Ну не полноразмерный, но как бы Для Сочи, скажем так, пойдет Ладно а Двигаем Ну пойдем тогда, посмотрим тоже Горка Прорезиненная поверхность. Продиненная поверхность да. Конечно, вы здесь не встретите детских площадок, которые вы хотите, чтобы они, знаете, там по России брали, э, как называют это правильно, да, награды все да? Ну, минозера там, конечно, всех переплюнули в плане детских площадок, но, опять же, вашему но ребенку... Ну, да. поехали туда. Вообще, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам он внешне так он выглядит очень приятный такой цвет на самом деле всегда когда мы с клиентами едем мимо него он никого не оставляет равнодушным потому что он вот видно морской красивый южный да цвета его... морской волны у него окна да. действительно все хорошо и эстетично и заезжаем с вами на территорию уже далее входные группы ну, мы сейчас это все с вами посмотрим ну это входная группа с третьего этажа основная входная группа находится с той стороны там как раз сидит консьерж Ну красиво я думаю что нужно наверное начать с той территории сейчас будет да. все а потом уже Покажем мы бассейн. да пройдем именно внутрь посмотрим как выглядят квартиры безусловно и в самих квартирах просто посмотрим виды и поговорим с вами Можно о вставить. стоимости да давай сюда и встанем мы с вами подъехали сейчас к бассейну Блин, бассейн. столько инвалидных мест конечно тут мы ненадолго запаркуемся тут отсюда конечно машины не эвакуируют никак но тем не менее знаете что мест инвалидных много вот еще хочу вам показать что очень много людей кто покупает недвижимость курортную в сочи перевозит сюда себе вторую машину и вот как бы стоит GLE, это или glc GLE, наверное, на абсолютно ржавых тормозах видно что давно он никуда не ездил я говорю чисто курортная тачка то есть ребята Но, купили да. себе квартиру перевезли и ездят на ней на том та -то же самая история А вот это видно, что машина эксплуатируется На самом деле очень много клиентов Перевозят сюда а, именно машину Чтобы одну... они здесь смогли передвигаться Да, одну из них специально покупают машину Вот ребята с Мурманска Приехали У них тоже Тормоза ржавые Парковка бесплатная Кстати, под нами еще есть подземная парковка Большая Идем с вами теперь на еще одну территорию Посмотрим, как выглядит у нас бассейн. Уличный тренажерный зал. Да, здесь и собственного веса можно. Тренажер, еще площадка. То есть мы здесь позанимались, там дальше будет баскетбольная, волейбольная площадка. Сейчас мы туда сходим. Зашли в бассейн, поплавали либо наоборот, сначала поплавали, потом позанимались. На территории бассейна есть душевые, соответственно, переодевалки. Ну и бассейн с видом на море. Да. Ну пойдем, мы, к сожалению, не можем в него прям попасть. Мы его сверху увидим Да. Ну бассейн получился, кстати, лучше, чем на рендерах. Никто не верил, что будет например, такой бассейн действительно огромный. Что, в принципе, редкость для Сочи, когда что-то на рендерах, точнее, что вживую, что-то получается на рендерах лучше. Мирката лучше получился, чем на рендерах определенно. Вот, поле. А чтобы увидеть бассейн, нам нужно подняться. Так мы его и отсюда можем увидеть. Ну да, по большому счету. Отсюда просто лучше. Но он прям большой. Ну ладно, пойдем наверх, раз уж тут находимся, чтобы у вас была полная картинка. Поднимемся сюда. Отсюда, я думаю, сейчас будет очень хорошо видно, как все выглядит. Да, водичка будет голубая. Да, но вы должны понимать, что сейчас еще никто его не запускал. То есть он пока отстаивается. К сезону он будет уже с кристально чистой водой. Вот бассейн. Здесь, значит, у нас воркаут зоны. Детские площадки. И сама по себе морская симфония. Бассейн, кстати, 400 квадратных метров. Но он не маленький. Вот, причем это вот так, и так длину метров, наверное, 40. И так еще. Хороший. Согласен. На самом деле инфраструктура действительно очень богатая. По самому комплексу, то есть здесь и с точки зрения курорта, и жизни, и всего, и на море, если хотите сходить, все прям рядышком. Предлагаю пойти посмотреть теперь уже внутри. Входные группы, квартиры, виды, все остальное. Мы сейчас с вами зайдем в корпус, посмотрим, как он выглядит внутри. Но перед этим я бы хотел вам показать, что в «Морской симфонии» у нас вот столько предложений есть на абсолютно любой вкус. Мы, конечно, не будем вам сейчас все показывать, мы даже не будем вам показывать все планировки, которые здесь есть. Наша основная концепция – показать вам дом. Стиль жизни, который вы здесь будете испытывать, как вообще вы будете в нем существовать, что вы будете в нем делать, чем вы можете пользоваться, какие виды будут открываться из окон. А планировку мы уже под вас подберем. Пойдемте. Так, мы зашли, значит, на третий этаж, да, сразу отсюда. Не получилось у нас зайти именно с третьего этажа, потому что нет ключика. Мы заходим через основную входную группу. Места общего пользования выглядят здесь вот так. Но мы сейчас с вами это все посмотрим на этаже. Консьерж, консьерж, пока Консьержа покажу. сейчас тоже покажу, да. Консьерж у нас находится вот здесь. И пойдем теперь лифтом. Ну, как вы видите, ремонтные работы тоже сохраняют, сохраняют керамогранит, чтобы ничего не рухнуло мучим господа. обратная сторона медали как выглядит бассейн со стороны корпуса вот он большой вот спортивная площадка детская еще одна спортивная площадка и еще такая небольшая зона воркаута плюс еще проезд но это дополнительная парковка абсолютно в каждой квартире здесь делают ремонты везде шумя, но при этом хочу сказать, что ребята реально стараются, то есть места общего пользования ни капли здесь даже не испорчены и здесь мы кстати с вами можем видеть, как люди сдают на сегодняшний день свои квартиры в аренду вешают вот такой вот блочок, туда прячут ключ, меняют там замок, и там лежит ключ, то есть грубо говоря вы заселяетесь в квартиру Открывайте ее, все дистанционно делается. А на самом деле очень сложно сейчас найти просто квартиры, в которые так просто можно попасть. Ключи мы просто с собой не взяли все. В офисе оставили за мной. И ездим вот сейчас по каждому этажу, пытаемся показать вам квартиры, вот хотя просто на примере, как они выглядят. Стандартная планировка 33 квадратных метра. Здесь как бы человек вот сейчас делает ремонт. 3 метра ширина. На самом деле очень хороший вариант для сдачи. И здесь еще вот такая часть с вот такими вот видами очень много кто их рассматривает на сегодняшний день по сдаче сейчас я вам еще покажу как делают другие люди ремонт то есть тут планировок конечно много но я имею в виду вариаций но в основном вот в этом вот месте ставят кухню здесь сам нельзя. идем дальше вот значит типичная квартира которая сейчас делает ремонт а многие здесь делают кухню в таком закуточке а общая часть а, самой зоны жития-бытия Да, вот здесь То есть, Ребята здесь еще сделают такую перегородочку И вид у них Открывается вот такой На море Сейчас я покажу еще с другой стороны Все видно, да, что здесь нарисовано Чик-чик-чик-чик Такие Чик -чик -чик -чик -чик -чик. Да. А, дела Плюс, что здесь есть Помещение с надписью кондиционерное Мы, конечно, у него не можем попасть то есть вы на фасадах не увидите ни одного кондиционера. Все будет спрятано вот в этой вот. 56 квадратных метров. Ну, выглядит вот так. Комнатная квартира. Да, это у нас зал. Здесь у нас санузел, ванная. Ну и, соответственно, унитаз. Здесь кухня и еще одна комната. А, наоборот, там спальня, здесь кухня. Это кто как планирует. выходом на балкон. Ну, с балкона санузел. открывается вид на море. Вот такой. 56 квадратных метров Еще одна планировка двухкомнатной квартиры угу. Сюда проходим Здесь у нас санузел Кухонка небольшая Так И проходим в основную зону уже Здесь у нас спальня номер 1 И спальня номер 2 И вид с балкона Открывается на море вот такой идем дальше мы пришли в самую наверное крутую квартиру да именно самую крутую планировку да, сама, тут, наверное, планировка в так называемая пицца 53 квадратных метров здесь у нас с вами идет кухня здесь большая гостина. но на самом деле эти планировки планируют по-разному кто-то делает здесь большую именно гостиную зону вместе с спальней а кто-то делает вот здесь вот одну спальню а здесь делают кухню и вот туда еще выносит спальню. На самом деле прикольно получается. Но ну, сейчас как бы я понимаю, что это очень сложно понять. Но тем не менее так реализуется. Это очень даже комфортно. Виды открываются вот такие вот. Но ну, как видите, здесь уже ремонт длится. Подходит к логическому завершению. Здесь еще у ребят санузел. Конечно, очень плохо, господа, что мы забыли ключи в офисе и не смогли показать вам квартиры, которые есть у нас. Но, тем не менее, в каждую зашли, все планировки вам показали. Да, конечно, в них идут ремонты, но, тем не менее, понимание у вас уже сложилось. Список по квартирам, я думаю, вы видели, да, то есть нам действительно есть... Еще и камера села вдобавок, господа. Вот. Хочу сказать вам, что проект действительно интересный, проект действительно масштабный, с очень действительно крутой инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. И скажи, пожалуйста, вообще, цены на сегодняшний день минимальные, от скольки начинаются? От 11 миллионов. А сколько это за квадратный метр? Ну, это примерно 350 за метр. И мы только что просто с Ильей стояли и рассуждали на тему, что если бы именно этот проект находился бы где-нибудь в Сириусе, то стоимость квадрата была бы где-то миллион. А может быть даже и выше Но так как мы находимся с вами на въезде в Адлер То соответственно вы можете приобрести действительно хорошую инфраструктуру По совершенно доступной на сегодняшний день для Сочи цене Абсолютно 350 тысяч, разные планировки А вот если, например, конкретно можно сказать Вот сколько пицца сейчас стоит? От 20 миллионов От 20 миллионов Да, на пиццу у нас одна из самых высоких цен за квадрат Потому что они здесь пользуются большим спросом И предложение на сегодняшний день На 4 вышки всего 3 всего. Да. То есть в основном это студии продаются в сейчас. Это студии. Либо большие 56 метров, которые вот боковые. Ну самое главное, вы знаете, что с каждой квартиры открывается вид на море. Вот. это самое главное, что вы должны знать, и что это все можно либо использовать самостоятельно, либо использовать для сдачи. Да, она закрывает абсолютно все потребности, потому что есть как социальная, так и гостиная инфраструктура в шаговой доступности. И эстетика. Эстетика, да, это один из лучших комплексов. В Адлере на сегодняшний день точно. Можно даже не и в Сочи. Скажу, сказать. Не скажу, что в Сочи, но в Сочи он входит в топ-10 точно. Да. Абсолютно да. поддерживаю. В общем, господа... Вы видели, сколько у нас есть разных предложений, поэтому я предлагаю вам позвонить нам и поинтересоваться по Морской симфонии, если она, конечно, вас зацепила. А если она вас не зацепила, то перейдите по ссылкам внизу, там будет ссылка на новостной канал в Телеграме, и также будет ссылка на наше сообщество ВКонтакте, там мы выгружаем срочные варианты. Также у нас на сайте есть интересные предложения, ну и, наверное, большой плюс работы с нами, что если вы вдруг вот тут купите черновую квартиру, то мы вам, во-первых, можем сделать ремонт, а если она вам вдруг не понравится, то мы в дальнейшем ее сможем продать. А еще, если вы продаете квартиру Морской симфонии вот здесь, то мы готовы взять ее на продажу. Но только по рыночной, по нормальной цене. Завышенные нам неинтересны, господа. Всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.